Всем привет, друзья! В этом видео я хочу вам рассказать одну историю, которая приключилась с моим автомобилем примерно в начале ноября. Как вы уже поняли из названия, что затопило салон моего автомобиля, и это действительно так, как-то раз я решил э, помыть салон своего автомобиля, достать коврики, вытыхнуть их, тоже помыть, и обнаружил, что под задним пассажирским ковриком была огромная лужа воды. Естественно, я начал думать, откуда она могла попасть, начал строить различные теории, и мне в голову пришли только три мысли. Первое это то, что... Э, на тот момент шли несколько дней на улице дожди и машина стояла на улице, то могла попасть как-то в салон вода вторая теория была в том, что я заезжал на мойку мне мыли автомобиль и каким-то образом попала вода в салон то есть это либо была не закрыта задняя правая дверь, либо там они мыли в салоне и пролили там, не знаю ведро воды и третья теория была в том, что я мог как-то проехать там по глубокой луже и соответственно вода через нище попала мне в салон. Но эту теорию я отмел, так как все-таки, когда я разобрал полностью салон, достал ковролин, вода была абсолютно прозрачной. То есть теория попадания воды из лужи отметается сразу, то есть остается только две. Ну и, конечно же, нужно было полностью разбирать салон, доставать ковролин и сушить его. Но делать это на улице не имел никакого смысла, так как на улице также были дожди, было холодно и было бы этим заниматься не особо удобно. Поэтому мне пришлось ехать к родителям, у них был гараж теплый, куда я загнал автомобиль, и передо мной стояла задача примерно за 2-3 часа разобрать полностью салон, достать ковролин, при этом снять видео для вас и высушить ковролин, но это, естественно, я уже оставляю его на всю ночь в бане, в растопленной, и он у меня там уже сушится. Также в этом видео я покажу небольшой гайд по разборке салона автомобиля Kia Rio 4. На тот случай, если вдруг, не дай бог, вы столкнетесь с такой же проблемой, либо просто решите сделать шумоизоляцию автомобиля. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к разбору салона. Ну и, конечно же, первым делом вытаскиваем коврики из салона. Кстати, передний тоже мокрый, слушайте. То есть там прям внизу, я так понимаю, озеро. Сверху сухой, внизу мокрый. Здесь тоже сухо, по бокам сухо. Откуда вода попадает, непонятно. В общем-то, для этого я и буду снимать ковролин, чтобы это выяснить. В общем, вытаскиваю остальные коврики. Смотрим здесь. Здесь сухо абсолютно. Проверяем здесь. Ну и здесь. Здесь больше всего воды. Тут прям вообще... Океан фантазий. Итак, следующее действие. Скидываем в передние сиденья. Их нужно вытащить из салона. Для того, чтобы их снять, нужно открутить вот эти вот болты под звездочку. Буду использовать головку на 10 обычную. Такой головкой можно, в принципе, также открутить и болт под звездочку. Так что откручиваю 4 болта с каждого сиденья. Все, болты я открутил сидежка откинулась так, теперь нужно не забыть отключить разъемы подогрева сидений соответственно отключаем и можем смело вытаскивать сиденья из салона дальше головкой на 14 откручиваем болт ремня безопасности и вытаскиваем после того как открутили Болт ремня безопасности снимаем вот эту пластиковую накладку, снимается она очень легко с двух сторон снимаем уплотнительные резинки с этой стороны логично и начиная сверху начинаем просто тянуть на себя. Конечно же, не забудь переднюю снять. Теперь нужно снять пластиковые накладки. Кстати, сиденье я уже снял, снимается довольно-таки легко. Здесь пластиковые накладки держат два самореза. Их выкручиваем. И дальше нужно будет аккуратно снять накладку. Извиняюсь, что тут грязно. Вытаскиваем плотнительную резинку. И теперь нужно две защелки, которые у нас вот это первая. И вот это вторая. Нужно чем-нибудь поддеть и поднять вверх. Все готово. Теперь, чтобы не сломать направляющие на пластиковой накладке, берем такой вот пластиковый ремувер. Вставляем вот сюда. И таким вот образом с двух сторон.. подсовываем и толкаем в бок Все. и вытаскиваем пластик дальше снимаем переднюю пластиковую накладку также можно в принципе рукой поддеваем и тянем себе так ну и самое интересное так как здесь ковролин уже можно скинуть вот такая вот вода Соответственно, дальше будет еще интересней. Так, ну и самое сложное – это снять вот эту вот пластиковую накладку селектора. Здесь нужно прям поддевать чем-нибудь таким тонким. Я поддевал э, плоской отверткой, надевал на нее тряпку, так вот отщелкивал и потом полностью снял вот эту накладку. Здесь два самореза, соответственно, их сейчас Выкручиваем и потом снимаем полностью вот эту накладку вверх. Так, если у вас комплектация с подлокотником, то открываем подлокотник, убираем оттуда коврик. И здесь два болта на 10, по-моему, да. Соответственно, их выкручиваем. Если у вас комплектация с подстаканником, то подстаканники также убирайте в коврик, и там будет болт. Итак, все, здесь я все открутил. В общем, здесь два самореза. Здесь три самореза. Там, где у нас разъемы под розетки и USB разъем, там просто выдергивается, отщелкивается. Все, здесь я все открутил. Там открутил. Вытащил клепки. Осталось только вытянуть саму вот эту консоль все, ковролина нет и смотрим тут вода здесь губка плавает сколько воды там ну и теперь самое интересное откуда эта вода попала все заглушки вроде на месте в общем надо разбираться ну а теперь покажу как сушится ковролин вот так вот в бане греется парится так сказать в общем пролежал ковролин всю ночь и в целом он уже практически сухой. Вот эти вот только вот этот войлок, который есть. В некоторых местах еще уложеноватый, но я думаю, что еще пару часиков полежит и полностью высохнет. Я его в среди ночи переворачивал, еще пару часиков, и можно будет уже обратно застилать. Так, показываю, сколько я вычерпал воды. Когда снял ковролин, короче, в ведре вот столько и еще, наверное. До полного ведра я бы вычерпал, а именно выжил бы из ковролина, потому что воды в ковролин впиталось очень много. Так что... И причем вода, кстати, довольно-таки чистая, то есть это никакая не лужа, куда бы я мог заехать. Это, видимо, какая-то либо дождевая вода, которая попала каким-то образом в салон, либо, я не знаю, может быть, на мойке кто-то там умудрился мне ведро воды пролить, но это вообще просто пока непонятно каким образом это произошло ну что все ковролин высох попарился в банке ему понравилось в общем ковролин сухой выяснить откуда вода залилась мне так и не удалось потому что нигде никаких видимых причин я не нашел в общем сейчас зима я думаю что вода попадать не будет сейчас все постелю а там уже будет видно и естественно так как я разбирал весь салон, вытаскивал ковролин, то хорошо было бы, конечно же, все зашумить. Сейчас у меня, к сожалению, нет такой возможности, поэтому придется разбирать еще раз. Но все-таки сейчас не та погода, чтобы этим заниматься. Я думаю, что летом как раз я этим плотно и буду заниматься. И как раз шумоизоляция предотвратит также попадание лишней влаги в автомобиль. В общем-то, я думаю, что все решится само собой. Ну, а теперь я начинаю все собирать в обратной последовательности. Сейчас уложу ковролин аккуратно, протяну все провода, как они были. Установлю центральную консоль. Потом сиденье. В общем, сейчас я все это буду постепенно делать. Ну все, салон собран. Сиденье установлены. Даже коврики положил. Ну, в общем-то, смотрите. Все высохло. Все, я высушил. Сейчас свечу, Собственно, вот так вот коврик выглядит Все сухо, все здорово В общем, вся работа закончена Ну и как вы уже поняли, причину я не нашел Также я читал много форумов И некоторые люди писали, что с такой проблемой сталкивались Что действительно попадала вода именно в том же месте Они также разбирали салон, доставали ковролин Высушивали его, собирали обратно и такой проблемы уже в дальнейшем не было. Кто-то писал, что возможно попадание из-за забитых дренажных отверстий, которые находятся под жабо. Но разбирать и проверять я буду это уже в следующих видео. Но на этом у меня все, друзья. Если вы сталкивались с такой же проблемой и нашли какое-то решение, то обязательно напишите об этом в комментариях. Также подписывайтесь на мой канал, на канал в Телеграм и группу ВК. Все ссылки у меня есть в описании. Всем удачи на дорогах. Всем пока.